Привет! С вами канал Еопарк. Падающая вода издавна притягивала человека своей неповторимой, особенной красотой. Люди, очарованные колдовством водопада, не отводят от него глаз. Вот так смотришь и думаешь. Десятки тысяч лет он не свергается. Гушует ураган воды, и при мне он не прекратится никогда тебя вдруг пронизывает и наполняет острое чувство, чувство вечной жизни. Может быть, именно поэтому мы всегда любим с вами смотреть на воду и огонь. при определении и оценке водопада является, конечно же, его высота. Есть водопады, у которых высота превышает ширину потока, и водопады, у которых высота меньше ширины потока воды. Последние виды в Сибири и в Карелии называют еще «падун». В нем опущено слово «вода», но всем и так ясно, о чем идет речь, а именно о водопаде, о падении воды. Принято считать водопадом низвержение воды с уступа под углом более 45 градусов. Если же меньше 45, тогда подоскатом. Принято считать данное низвержение воды. Водопады менее 1 метра высоты относят к порогам. Водопад – это сложное явление. Это арена и результат борьбы и взаимодействия воды камня и атмосферы. Так говорит автор книги «Водопады» Георгий Арсеев. Вот вам и взаимодействие трех сестер – атмосферы, гидросферы и литосферы. Сюда можно добавить и биосферу, так как возле водопадов формируется своеобразный животный и растительный мир. Сегодня мы расскажем вам о Неагарском водопаде. Река Ниагара соединяет озеро Эри и Онтарио в Северной Америке, а на середине своего пути она внезапно падает вниз, образуя Ниагарский водопад. Ширина водопада более 1000 метров. 750 метров принадлежит канадской стороне, остальная часть водопада принадлежит Соединенным Штатам Америки. Считается, что Ниагарский водопад – это один из самых мощных на планете водопадов. Человек, стоящий у Ниагарского водопада, ничего не слышит. По-индейски «ниагара» означает «грохочущая вода». Шум Ниагары днем слышен на расстоянии до 2 км, а ночью – до 7. Среднегодовой расход водопада, только вдумайтесь – 360 600 тонн в минуту – он один из пяти мощных водопадов на Земле. Большая часть воды расходуется через канадский рукав, именуемый подковой. Встречается и другое название канадской части, такое как громовержец. Воды могучей реки плавно подходят к порогу и с величественным спокойствием падают в бездну высоты 20-этажный дом. Неагарский водопад, как и любой другой, выглядит по-разному в зависимости не только от времени суток, но и от времени года. Грозная картина на Неагарском водопаде разворачивается ранней весной. Громадные льдины, как айсберги с крохотом и гулом, разбиваются в дребезги и исчезают в пучине. В 1848 году Льды озера Эри плотной массой забили истокни агары, и вода в водопадах иссякла. Местные жители ожидали конец света. Сутки никто не спал. Но спустя 30 часов вода прорвала ледяную гороловину. Незвержение воды с глыбами льда напоминало извершение вулкана. Огромная работа водопада разрушает ложени агары. Водопад отступает вверх по течению реки в среднем ежегодно более чем на метр и более. Это не так уж и медленно. Разрушается подкова, особенно ее средняя часть. А американский уступ разрушается обвалами. Ниагарский водопад ремонтировали. Только проект ремонта создавался в течение 19 лет. Только вдумайтесь. Ремонтировали водопад. Удивительно. Водопад осушали первый раз на 7 часов. Строили огромные бетонные ворота, и с их помощью вода американского рукава была отведена в Канадский. Это происходило 11 ноября 1966 году В 1969 году водопад осушили на более продолжительное время. С целью изучения и обширного исследования трещин водопада проводились геологические и топографические съемки, но тайну эрозии уступа его разрушения так и не раскрыли. Ниагарский водопад всегда манил к себе отчаянных людей. На протяжении долгого времени люди пытались спуститься с водопада вплавь, прыгали вниз и даже спускались по канату, а особенно смелые бросались вниз в бочки. Так, в октябре 1901 года одна девушка бросилась с водопада в 15-метровой бочке, наполненной изнутри подушками, которые должны были защитить ее от удара о воду при падении с высоты 53 метра. К счастью, этот эксперимент обошелся без жертв. Сила, мощь Ниагарского водопада манила из знаменитостей. Так, юный Джек Лондон Приехал в город Униагары в торговом вагоне. Очарованный водопадом, он неподвижно просидел у Великого водопада весь день, с утра и до вечера, позабыв о еде. Чарльз Диккенс писал, «Ниагара навсегда запечатлилась в моем сердце, как олицетворение самой красоты. Такой она и пребудет в нем неизменной, неизгладимой, пока она не перестанет биться». Замечательные слова. Лучше и не скажешь. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.